Еще одна раздача, очень хорошая, правда, рандом на 5000 участников. Из всего списка выберут 5000 победителей. Но если выиграете, получите монеты на 65 долларов. Стартуем бота. Ну, в самом начале можете перейти на CoinMarketCap и вот здесь поставить звездочку. Подписаться на white list. Стартуем бота. Проходим капчу, решаем пример, жмем контину, вводим ответ. После этого идет подписка на два телеграмм, твиттер, обычный ретвит. Дальше запросят выполнить вот это действие, которое мы уже сделали. Жмем два раза кнопку done. Указываем ваш юзернейм твиттер символом собака. Подписываемся на партнерские Telegram и Twitter. Жмем кнопку DON и указываем адрес кошелька Binance Smart Chain, то есть Metamask. На этом все. Ждем результаты. Всем спасибо за внимание. Пока.